В прошлых выпусках передачи мы уже затрагивали тему лепнины, подробно рассказывали о каждом элементе, разбирали, чем отличается карниз от молдинга или капители. Сегодня мы вновь поговорим об этом материале и о том, как использовать лепнину в современном интерьере. Часто бывает так, что все новое – это хорошо забытое старое, например, применение лепнины в интерьере. Оно берет свое начало еще во времена античности, когда таким способом украшали просторные залы дворцов Древней Греции и Египта Древнего Рима. Лепные украшения из гипса изготавливались вручную, были очень дорогие и доступны только состоятельным людям. Но времена меняются, и на смену гипсу пришла менее затратная лепнина из полиуретана. В большом ассортименте она представлена в салоне «Лепные декоры», расположенном по адресу город Майкоп, улица Чкалова, 65. Полиуретан твердый и прочный, в отличие от гипса не бьется, не крошится, не дает трещин и не желтеет. Легко моется, не впитывает и не накапливает запахи. Довес очень легкий поэтому позволяет создавать любые объемные фигуры. Влагостойкий и устойчивы к перепаду температур, благодаря чему лепнину из него часто применяют в оформлении фасадов зданий и домов. Стоит отметить, что полиуретан является экологически чистым материалом, безопасным для здоровья и жизни человека, поскольку не выделяет никаких ядохимикатов и запахов. В современном интерьере применяют различные декоративные элементы лепнины. Балясинами украшают лестничные марши, розетки используют под люстры и светильники. Колонны для выделения какой-то декоративной области. Элементов декора тысячи – молдинги, пилястры, капители и другие архитектурные элементы. Лепной декор может быть как в жестком, так и в гибком исполнении. При оформлении потолка лепнину можно использовать по периметру, при этом ее можно покрасить в любой цвет. Кстати, натяжной потолок в сочетании с лепниной – яркий пример современных технологий и классического подхода к декору потолка. Подобное украшение потолка и стен делает помещение более нарядным и вносит нотки роскоши. Монтаж лепнины требует большой аккуратности и кропотливости в работе мастера, поэтому компанию, которая будет выполнять монтаж, необходимо выбирать особенно тщательно. В салоне «Лепные декоры» вам посоветуют мастеров, которые профессионально занимаются монтажом лепнины. Для монтажа лепнины используется специальный клей, клей-монтаж и клей-стыковочник. По вашему желанию ее можно раскрасить в первомутр, золото, серебро или в любой другой цвет. Полиуретановая лепнина это не только декоративное решение, но и функциональный подход к интерьеру. С помощью вот этих элементов мы можем скрыть проводку, трубы и другие элементы, которые нарушают нам гармонию интерьера. А также с помощью карнизов мы можем спрятать неровные стыки потолка и стен. Хорошо сочетается в интерьере с лепниной классическая мебель, например, комната, украшенная таким элементом декора, и установленная в нем мебель с резными деревянными элементами. Для обрамления настенных панно или картин можно использовать рамку из лепнины. Салон лепные декоры является официальным и единственным в нашем городе дилером компании Европласт. Полный перечень продукции представлен в удобных каталогах, а опытный продавец-консультант поможет вам не растеряться в выборе. Салон расположен по адресу город Майкоп, улица Чкалова, 65. Это была программа «Лицо дома». На сегодня все. Впереди у нас новые темы. Всего вам самого доброго и до встречи.